Хочу найти работу и задержаться на ней. Смотрите, есть слова, это то, что вы генерируете в мир задачу. А есть то, что вы подразумеваете. Ну понятно, что я подразумеваю, что я хочу подольше на этой работе поработать. Но слов таких в мир вы не закинули, вы только это подразумеваете. Вы миру сказали искать и задерживаться на ней. То есть если вдруг вы найдете работу, вы там будете работать по ночам, потом по всей видимости снова потеряете почему потому что вы хотите найти работу и это будет бесконечный процесс то есть нужно правильно поставить цель это первое второе нужно потом с этой целью работать то есть нужно убирать то что тебе мешает эту цель достигнуть и наполнять это тем эту цель тем что тебе помогает эту цель достичь например чем помогает эта энергия чем еще помогает хорошим настроением чем еще помогает верой в себя чем еще помогает увеличением своей ценности и Следующий этап это планирование.